Дорогие товарищи, спасибо что, э, за приглашение и, как Вадим упомянул, говорили о том, что можно сделать с веществами, которые Вадим и товарищи в последние несколько лет синтезируют. А, ну, начнем с истории, что ли. Вот э, сначала не было кислорода в атмосфере, когда жизнь зародилась, и все происходило сотни миллионов лет, тихо, спокойно, окисляли какой-нибудь уран, какой-нибудь серый микроорганизм, получали из этого дела энергию, но не очень много, процесс неэффективен. И так, ни шатка, ни валка, жили они тогда долго, вот, но э, медленно. Потом постепенно, тут еще дебаты идут, как конкретно это все э, появлялось, начал потихонечку кислород появляться в атмосфере. То ли там синие-зеленые водоросли, то ли еще что А кислород настолько сильный окислитель, что не все микроорганизмы были к этому готовы. Некоторые из них выбрали такой путь опуститься на дно или еще забиться в какие-то щели, где кислорода нет. Так они примерно в том же состоянии и пребывают вот последние 500 миллионов лет в тех местах, недоступных для кислорода. Очень неэффективно, но долго и почти не стареют. А вот другие решили попробовать что такое кислород, и немедленно убедились в том, что он дает возможность а, гораздо эффективнее вести метаболизм, потому что вдруг у них появилась возможность гораздо больше энергии высвобождать от окисления каких-то там субстратов. И настолько это им понравилось, что, во-первых, это им дало возможность есть друг друга. Раньше при таких неэффективных окислителях, доступных, просто никак нельзя было съесть какого-то другого, Потому что не было возможности от, из этого, в ходе этого процесса какую-то энергию получить. А с кислородом, пожалуйста, отсюда мультиклеточная значит, появилась жизнь, потому что имело смысл становиться все больше и больше, чтобы легче других поглощать, а не тебя. Потом всякие процессы там происходили, вы знаете, наверняка эту теорию, что митохондрия в клетке это просто проглоченный одним микроорганизмом другой микроорганизм который там почему-то не умер и потом сфокусировался на производстве энергии пока все это вот так вот эта эйфория продолжалась они вот надышались кислородом и началась такая эйфория они так как-то и не заметили что вместе с этими со всеми хорошими вещами прокралась и чрезвычайно отвратительная вещь из с которой с тех пор организмы и по-разному пытаются бороться, а именно ускоренное старение. Потому что побочные продукты кислородного метаболизма, тут никуда не денешься, никакая ферментативная реакция не идет на, со стопроцентным выходом, всегда он 99, 999 и небольшая остающаяся, всегда кислот. невозможно электроны доставить по дыхательной цепочке, чисто, всегда какая-то часть из них соскакивает, попадает на всегда имеющиеся в огромных количествах кислород и в водных растворах и в липидах. Липиды вообще кислород обогащают, в почти на порядок больше кислорода, чем в водных условиях. И все время существует какой-то вот отток активных форм кислорода в виде свободных таких вот радикальных форм. По некоторым оценкам до 2% всего кислорода, который мы вдыхаем, превращается в активную форму кислорода. Сейчас все настолько зависит от кислорода, что вот на этом слайде упомянуто, что если без размножения, которое является основной целью существования жизни, можно долгие месяцы провести, без еды дни, вот без дыхания какие-то там жалкие минуты. И причем настолько все настроено под кислород, то смерть в отсутствии кислорода, ее даже не заметишь, никаких сигналов не будет. Вот летчиков, когда э, реактивные авиации тренируют, надевают на них маски, и начинают разные смеси э, с понижающимися концентрациями кислорода им давать. Если, если просто как бы зажать горло, то организм будет стараться вдохнуть и будет чувствовать, что что-то не хватает. А если можешь полной грудью дышать, и там нет кислорода, то совершенно незаметно наступает потеря сознания и довольно быстро. То есть кислород крайне необходим. Но в этом-то и вся проблема. Вот. Ну, Естественно, масса существует биологических подход, подходов к тому, каким образом нейтрализовать эти активные формы кислорода. И если вот на неравные три части разделить все, что мы можем наблюдать в живых клетках, то э, можно назвать вот этот вот черный квадрат, это вот все, что связано с, оксида... с окислителями, э, активными формами кислорода, активными формами там, хлора, азота и так далее. Вот этот вот белый кружок, это значит группа соединений или веществ, которые э, призваны нейтрализовать э, действие э, активных форм кислорода. И вот эта вот серая область, это все остальное, на что, собственно говоря, активные формы кислорода и действуют. Ну, очевидно из химии, что можно бы, э, что делают активные формы кислорода, рвут какие-то связи, которые э, они э, рвать не должны. Отсюда всякие разные побочные эффекты. Конечно, можно было бы эти связи э, химически укрепить таким образом, чтобы было, их было бы труднее разорвать. Но ведь тогда все компоненты биологические, э, отобранные эволюционно, они тогда перестанут быть сами собой. Они станут чем-нибудь еще. И таким образом перестанут узнаваться и так далее, то есть поменяется их идентичность химическая, и тут ничего не сработает. В вот, э, предлагаемой вашему вниманию, вниманию истории показывается, что на самом деле можно изменить химическую э, идентичность э, каких-то там компонентов э, биологических, без в то же время э, изменения этой химической идентичности. Вот как не парадоксально звучит, сейчас я вам покажу, что имеется в виду. Ну, а что касается мишеней, которые повреждаются активными формами кислорода, то здесь можно назвать и компоненты нуклеиновых кислот, все четыре основания, и довольно значительное число аминокислотных остатков. А Вот здесь выделены красные полиненасыщенные жирные кислоты. Речь пойдет о них сегодня, потому что, в отличие от всех остальных компонентов, живого, которые могут повреждаться активной формой кислорода, реакция повреждения в липидах, полиненасыщенных идет ненасыщенных, идет по цепному механизму, то есть многостадийный процесс, и один раз его синициировав, количество повреждений полученных многократно превышает, значит, повреждения стихиометрические, то есть один к одному, которые происходят в нуклиновых кислотах и в белках. Но сначала просто вам напомню, что вот, э, какие-то компоненты э, организма могут синтезироваться из э, питания, а какие-то не могут, и мы их все время регулярно должны получать э, с пищей. Они называют незаменимые компоненты питания. И вот что касается полиненасыщенных жирных кислот, то, э, вот вы знаете, омега-3, омега-6 есть такие вот Соединение. Вот если мы здесь посчитаем углероды до первой двойной связи, начиная с жирного конца, вот если мы насчитаем 6, включая первую двойную связь, то это будет серия омега-6 или N6. Если, если всего 3, то омега-3. Вот эти две группы соединений, они не взаимопереходящие в организме. То есть вот, это, вот с этим концом а, системы а, биологические человека работать не могут. Поэтому вот что вошло? то оно как и останется, либо омега-6, либо, либо омега-3. Вот эти компоненты называются незаменимыми. А, иными словами, мы должны все время их а, получать с пищей. И а, они могут дальше немножечко надстраиваться, могут эти цели, превращаясь в более длинные соединения. И двойные связи могут вводиться, всегда цис, а, они становятся при этом более полиненасыщенными. Но вот эти два стартовых, с 18 углеродами, линоленовая кислота и линолевая кислота, они вот абсолютно незаменимы, и если их давать с пищей, то, в принципе, я тут немножко округляю, но в принципе, все остальные более высокие из них можно синтезировать. Вот. А теперь взглянем на мембрану, скажем, митохондриальную что здесь происходит и почему, собственно говоря, неэффективны антиоксиданты. Значит, антиоксиданты, вот эти вот кружки, когда, если, значит, гримаса неудовольствия на них это значит они не заработали не попали куда нужно. а с улыбкой это значит попали вот три из этих четырех вот комплексов не считая самой синтазы) вот эти вот комплекс первый второй третий четвертый три из них способны генерировать активные формы кислорода в процессе своей нормальной жизнедеятельности то есть иными словами электроны будут не по цепочке переноситься в конце концов э, на, э, на кислород, в конце концов превращая его в воду, а этот процесс может привести к тому, что какие-то вот, э, недовосстановленные формы кислорода будут из этого процесса выпадать и э, наносить повреждения всему окружающему. А что, собственно, является всем окружающим? Вот эти вот все белки и всякие медиаторы типа коферментов Q, которые плавают вот в этой мембране, это все мелочи по сравнению с тем, посмотрите, из чего сделана мембрана сплошные такие густые, как густой такой лес вот этих вот липидов, которые в митохондриях в основном поле насыщенно. И вот если выскакивает где-нибудь из этой цепочки какая-нибудь активная форма кислорода, скажем, супероксид, то есть случайно коснулся, коснулась молекула кислорода какого-нибудь там, скажем, восстановленного кофермента Q или какого-нибудь вот этого вот самого железо-серного кубика в каких-нибудь ферментах типа агнитаза или чего угодно другого, сорвалась твой ну, электрон, и э, образовавшийся супероксид, выскочив из вот этой вот цепочки, вдруг видит перед собой густой лес вот этих вот липидов. И все эти липиды имеют чрезвычайно высокую склонность к окислению Конечно же, и антиоксиданты есть. Но дело в том, что мы этих антиоксидантов больше, чем их уже есть в этой мембране, мы их туда нагнать не можем, потому что мембрана полным-полна другими важными компонентами, которые работают, Должны там просто нет места, поэтому антиоксидантов больше туда не нагонишь. А ведь активная форма кислорода может где угодно выскочить, и всегда в этом окружении, может быть, до антиоксиданта будет далеко, вот, вот здесь вот выскочила активная форма кислорода, это все липиды. Антиоксидант ближайший вот здесь. А эта активная форма кислорода поджигает вот здесь цепную реакцию. Цепная реакция идет от этого липида, вот к этому, вот к этому, вот к этому. В конце концов, она наткнется на антиоксидант и нейтрализуется. Или две такие цепочки могут привести к рекомбинации, что тоже выведет радикалы из оборота. Но факт остается фактом, что вот эти вот все восемь остатков теперь повреждены. Они теперь уже больше не липиды, они теперь окисленные липиды. Они теперь меняют флюидность мембран они теперь э, могут рваться дальше, образуя маленькие такие кусочки, которые вообще уже не радикальные природы. Там разные всякие карбонилы и так далее, HNI, -E, HHE, молоны, альтегин и так далее, которые вообще больны пойти куда угодно из этой мембраны и нанести какие угодно повреждения. И к ним антиоксиданты уже вообще имеют, потому что это не радикальная природа. Вот этот процесс вот э, сплошь и рядом происходит, и ничего антиоксидантами сделать тут нельзя. И этот процесс очень похож на то является общим деноминатором для огромного числа всяких биологических проблем, митохондриальной болезни, глаза. У нас в глазах э, вот такие вот стопки по тысяче тарелок э, мембранных таких вот органелл, э, которые полностью сделаны из полиненасыщенных жирных кислот, в которых плавают всякие разные родопсиновые комплексы, которые при улавливании фотона должны с чем-то там сделать... Как сказать правильно, докинг. К чему-то причалить, загенерируется сигнал, который потом пойдет по нейронам. Вот это все, эта мембрана должна обеспечивать определенную степень сжиженности, чтобы это все работало. Если мембрана твердая, как будто все сделано все из сливочного масла, то белки вот так вот двигаться не смогут. Им нужна небольшая сжиженность. Поэтому и необходимость в поле жирных кислот. Ну, так вот, если теперь вот глаз, у нас все время значит, в него значит, залетают фотоны. Он очень богат вот этими полиненасыщенными жирными кислотами, и плюс в нем вторая, после легких концентрация, самая высокая кислорода в организме, даже больше, чем в мозге. То есть глаз – это вообще какая-то пороховая бочка, где липиды горят, как порох. То есть это не только в митохондриях проблем. Потом аксональные мембраны нейронов там, и так далее. Процесс это очень распространенный. А из всех средств нормальных природных, как это предохранить? Всего только одни антиоксиданты доступны, потому что процесс не ферментативный. А в отличие от многих кучи других процессов, которые идут. процесс, это цепная реакция, не ферментативный процесс. И плюс она еще самоусиливается из-за цепного механизма. То есть природа так на это добавила туда антиоксидантов и рукой махнула. До репродукционного возраста доживем, а там дальше эти оболочки больше не нужны. Вот, вот мы и эту как раз проблему и пытаемся поправить. Немножко, что касается механизма. А, вот между двойными связями всегда э, митиленовая группа, самая уязвимая. Э, то есть вот CH-связь, которая между этим водородом вот этим водородом, она самая слабая. Поэтому, когда приходит радикал, он по связь рвет. И образовавшийся новый радикал потом, ну, он сразу может немножко там размазаться по всем этим двойным связям, но не суть важно. Он потом присоединяет молекулу кислорода. Кислород, количество кислорода ограничено дифузией. И в липидах, еще раз подчеркиваю, его всегда больше, чем в водном слое, примерно на порядок, ну там, в 5-6 раз. Поэтому кислорода всегда полно, то есть это как бы он всегда находится где-то рядом. И получается вот такой пероксидный радикал, который способен от следующей молекулы, повторив этот процесс, оторвать водород, превратившись вот в такой вот пероксид, и все дальше так вот и идет, пока не наткнется на какой-то тушитель радикалов. В виде рекомбинации или в виде антиоксиданта, какого-нибудь там витамина Е. Вот. И как спрашивается вот эту вот страшную штуку остановить? Ну, это я уже немножко упомянул, что продукты перекисного окисней. Может свет. Приглубь придушим. Да. Да. Да. испугаемся, и так страшно. Да. Да. Да. Да. Да. Включите да. там свет. Да. А что слабо о похистении липидов так в таком э, да. бескон... бесконтрольном практически? Да. Потому что нет ферментов, которые его контролируют. То есть мембранная сжиженность меняется, да. А, да. а это крайне необходимо. Да. Сам факт, что есть ненасыщенные липиды в мембранах, объясняется тем, что нужна степень сжиженности, чтобы белки могли вот там вот так вот отчасти плавать, поворачиваться друг к другу нужным током и так далее. Вот это нарушается. И получаются вот эти вот коротенькие кусочки после разрывания окислых липидов, которые чрезвычайно вредны, более гидрофобные из них. Например, если вы возьмете кусок, из, который получается из омега-6 жирных кислот, скажем, из арохидоновой, из линолевой, он более гидрофобный, он скорее у него тенденция в мембранах сидеть и хорошо сшивать в мембраны в белки. А если это из омега-3, например, более, на, на углерода более короткий кусочек, он менее гидрофобный, он может и выйти уже из мембраны, пойти куда-нибудь, скажем, к митохондриальной ДНК, с ней прореагировать, и получившееся новое модифицированное основание уже будет не по Водсен-Крику спариваться, а по-другому, получается трансверсии, мутации и так далее. То есть All the hell breaks loose, как говорится. Вот, а потом, кстати, вот, вот эти вот липиды. Вот они, вот они окислились, у них кусочки оторвались, кусочки ушли. То есть, получается, вот этот более короткий фрагмент здесь сидящий, да еще кислород какой-то к нему присоединен, да. в окружении других. И Что получается с этим коротким фрагментом? Он не такой пидрофобный, как его окружение. Поэтому он не сидит, не сидится ему больше в вембране, он разворачивается назад, начинает торчать из мембраны. И это, сейчас все больше и больше публикации на эту тему, это вполне может быть самым первым шагом на пути к То есть, вот именно когда количество вот этих вот вывернутых из мембраны наружу гидрофобных, гидрофильных кусочков сидит, торчит вот так вот наружу, и это и есть, собственно, то есть все вот эти вот каспазы, все вот эти вот каскады, потом, которые приходят позже, регулируемые генами и так далее, это все для молекулярных биологов, вот. А на самом деле на химизм процесса самый первый сигнал вполне может быть вот эти вот маленькие кусочки да, более гидрофильных липидов, разворачивающиеся на 180 градусов из мембраны. Ну и что могли бы мы сделать по этому поводу? Вот попробовали посмотреть, не придет ли изотопный эффект к нам на помощь. Значит, вещи, которые более всего уязвимы для этого процесса, это вот связи CH, между двойных связей, то есть они самые слабые. И еще раз повторяю, что вот эта вот активная форма кислорода разрывает именно вот эту вот связь, самую, самую нестабильную, и потом получаются разные нехорошие продукты. Ну вот, а что если между этих двойных связей вот эти вот метилены взять и продектерировать? Ведь изотопный эффект у нас а, заключается в том, что а, связь становится более стабильной. Как это можно графически себе представить? Но, а, в связях есть разные составляющие, там, скручивающие, пружинистые там, и так далее. И вот представьте себе, то есть, вот, вот та составляющая, которая, вот что это вот как, как будто такой вот маятник э, работающий, она зависит от массы э, атомов. Представьте себе, что у вас два футбольных мяча, один футбольный мяч от совершенно одинаковых с виду, как и атомы и дейтерия с водородом, собственно говоря. Но один футбольный мяч надут воздухом, а другой водой залит. Вам ведь чтобы их на одинаковое расстояние отбить, нужно гораздо сильнее по заполненному водой ударить. Вот и здесь примерно то же самое. Чтобы эту связь разорвать, нужно больше энергии. Но, еще раз подчеркиваю, из-за цепного, цепного характера вот этого процесса этот эффект, э, изотопный эффект, который вообще-то в органической химии хорошо известен и э, используется для всяких там отслеживаний судьбы молекул и прочих вещей там, в массовой спектрометрии вообще-то он, ну, как бы по учебникам, ну, скажем, 5, ну, скажем, он попадает в интервал между двумя и шестью, вот так вот. То есть эффект, хотя и тоже на дороге не валяется, но все-таки не, не бог весь какой. Да, но у нас реакция, поэтому если у нас каждый раз такой эффект, а стадий много, он же начинает, ну, пусть это как бы не совсем по экспоненте линейно, но он начинает нарастать, и вот похоже, что мы вот эту цепную реакцию можем останавливать полностью, используя вот этот вот подход. И э, сейчас я это вам покажу на живых примерах, живых здесь, кстати, э, в нескольких смыслах используется выражение. А расскажу вам, что значит сначала вот эти вот э, точки на черном фоне. Точки это колонии дрожжей. Вот у нас есть модель дрожжевая, которая э, Дрожжи удобны тем для этих исследований, что дрожжи не используют полиненасыщенных жирных кислот. Самая высокая степень полиненасыщенности у их жирных кислот – это алилиновая кислота, одна двойная связь. Им для сжижения их мембран достаточно. Но если дрожжам дать в среду, в которой они живут, добавить туда поле полиненасыщенные, то они их с радостью начнут в себя включать, чтобы сэкономить на метаболизме их производства. Поэтому, чтобы вы не дали в среду, скажем, детей, кислоту, э, это все дрожжи себя с радостью э, вас примут и в свои мембраны вставят. Это общее свойство всех дрожжей. Но вот с этим, с этим вот э, типом дрожжей, с которым мы работаем, у него выключена определенная антиоксидантная система. Он скомпрометирован там по одному антиоксиданту, по коферменту Q, и поэтому он всасывать-то будет эти все полиненасыщенные, так же, как и все остальные дрожжи. Но когда он их всасет, и они начнут окисляться, потому что липиды всегда окисляются, а у него повышенный окислительный стресс, у него не будет возможности это как-то нейтрализовать, она у него еще хуже даже, чем у всех остальных. И поэтому эти дрожжи умирают от, э, если им дать э, полиненасыщенный жирных кислот. Вот смотрите, линолевый кислот. То есть вот это вот WT, это wild type, значит, это контроль. Ну, не обращайте внимания на среднюю полоску, вот просто сравнивайте скажем, вот этот вот контроль с тем, что внизу. Вот этот вот э, мутант по Coferman Q как раз с нижней точки. При переходе отсюда сюда у нас просто идет разбавление. То есть мы эта дрожжевая колония, вот здесь вот она в два раза более разважена, чем здесь, здесь в два раза, чем здесь, здесь два раза, чем здесь. Просто для того, чтобы нам увидеть точнее, где начинается эффект и какой он силы. Это мы просто, так сказать, шкалу раздвигаем немножко. И вот смотрите, линолевая кислота, у которой два водорода, обычная нормальная линолевая кислота Омега-6С18. Смотрите, она токсична, не растут колонии. Мы добавляем эту кислоту в дрожжи, мутант дохнет. Дикий тип не дохнет, а мутант дохнет. Потому что линолекислота кислота в мембраной, окислительный стресс повышается, она начинает окисляться, меняется флюидность мембран и появляются токсичные продукты. Дрожжи этого не выносят, потому что в них антиоксидантов не хватает. А смотрите, а если 2 гектария вот сюда вот поставить, все нормально. Видите, вполне жизнеспособный тот же самый мутант, который скомпрометирован по вот этому антиоксиданту. А смотрите, он выживает. Ну, а что, собственно, дейтерия? Откуда мы знаем? Петная реакция или абстракция? А может быть это просто вот как-то по-другому, более гидрофобный, не туда что-то такое идет. И как-то, в общем, какой механизм откуда мы знаем? А вот смотрите, мы сдвигаем дейтерию в место, которое не бессолидное, а а То есть дейтерия в молекуле есть. Поэтому, если это свойство просто дейтерия, как-то что-то такое менять, то вот вам, пожалуйста, диетерий в молекуле есть, и тоже также же близко с давным связан. Но только он не в том положении, откуда идет абстракция при инициации цепной реакции. Токсично так же, как недоинтерированно. Смотрите, вот из этой вот тройки результатов, очевидно, следует, что диетерий должен быть только по бисоливному положению, и нигде больше. Эффект мы только при бисоливном положении. Вот. Ну, выживаемость или смертность дрожей от самого этого факта, что, допустим, есть колонии или нет колоний, как доллы пешком до реальных, собственно говоря, механизмов, а что, как это все объясняется. Поэтому мы начали широкомасштабные такие исследования, чтобы посмотреть, каким же образом объясняется эта смертность. Действительно ли это липидное окисление, если да, то где и так далее. Вот есть такая краска флуоресцентная которая э, боги называется, которая ну, от, одна из разновидностей этой краски, которая известна тем, что она э, специфически зажигается только в том случае, если есть продукты липидного пирокисельного мембрана. И вот смотрите, вот может быть налево не очень хорошо видно, но ну, я еще вам свет еще лучше будет. Вот, э, ну, здесь один какой-то просто глич получился. В общем, если нет жирных кислот, то зелени в клетках практически нет. Линолевая кислота, это которая токсичная, которая без дитерия. Посмотрите, вот практически во всех клетках есть что-то зеленоватое внутри. Причем я вам должен сказать, что этот эксперимент не такой простой, как выживание дрожжей. Уже выживание дрожжей мы можем держать до тех пор, пока они себе не передохли. А здесь мы не можем держать до такой степени, пока клетки сдохнут, потому что нам тогда не на что будет смотреть. То есть мы, с одной стороны, должны им токсично их как-то травануть, но с другой стороны, не слишком долго, чтобы они не передохли. То есть это более тонкий баланс в этом эксперименте, но тем не менее, смотрите, здесь везде зелень. И в 8.8, это как которые гактерии сбоку, не там, где нужно, тоже везде зелень. А в 111 11 это бессолидно, нету зелени. Это мутант. Вот все, что я вам сказал про мутанты, можно сделать и на диком типе дрожжей, это тот, который нормально живет со всеми своими нужными антиоксидантами, если ему снаружи создать условия повышенного окислительного стресса, например, стукнуть по нему медью или железом, или погреть его, или что-то еще. И тогда воспроизводится та же самая картина. Когда нет ничего, ну, можно сказать, что в большинстве клеток нет ничего зеленого, если линолевая кислота, которая окисляется, да, все зелено, если 88, это не там, где нужно дейтерий, тоже все зелено. А если нормально дейтерировано, то практически ничего нету. То есть этот опыт нам уже, который не основан на измерении выживаемости э, организмов, а показывает нам уже более детально, что здесь что-то явно идет связанное с липидным пероксидением, потому что об этом сигнализирует эта краска. Он опять-таки говорит о том, что мы, наверное, на верную дорогу идем. Вот. Теперь здесь, допустим, если мы говорим о терапевтических применениях, могут спросить, ну хорошо, есть ли детерированные в нужном месте липиды, которые незаменимый компоненты питания, то есть мы их должны есть каждый день, и нет никакой опасности, что организм свои сделает все очень хорошо, но все-таки это же сколько мы должны есть и сколько месяцев, чтобы у нас наросла такая концентрация рабочая во всех мембранах, скажем, митохондриальных, чтобы вот эффект включился. Да, это мы мучились, голову ломали над этим вопрос, пока удачно так все не сложилось, что мы обнаружили эффект один, неожиданно, который очень нам на руку. Вот он здесь условно обозначен как 20% эффект. Вот смотрите, опять та же самая система дрожжевая. Линолевая кислота стопроцентная убивает дрожжи, стопроцентная D2 линолевая, здесь уже дейтерий только в правильном месте у нас стоит, не убивает дрожжи. А смотрите, если мы смешаем 95%, которая убивает, и добавим всего 5% детерированной, которая не убивает, смотрите, уже начинает восстанавливаться жизнеспособность дрожжей. А при 15% детерированной, в 85% нормальной, у нас эффект уже настолько же силен, насколько и при 100%. То есть нам не нужно каким-то вот чудом нам не нужно полностью все вот это вот замещать, чтобы вот эту цепную реакцию. А нам получается нужно только там, скажем, каждого третьего, каждого четвертого в этой цепочке укрепить и фортифицировать. Чтобы, значит, достичь целенаправленного эффекта. И причем то же самое мы наблюдаем здесь и с 4 четырехнитрилуронной линоленовой кислотой, у которой 2, у которой три двойных связи, соответственно два положения между ними. И, соответственно, нужно 4 детей туда вогнать. Вот тоже она очень токсична для дрожжей, она их всех убивает. Если ее детерированную, только детерированную брать, она возвращает им стабильность. Но начиная разбавление мы видим, что где-то в районе 20% этот эффект, как и в случае линолевый, терапевтический эффект наблюдается при очень низких концентрациях, что нам очень надо. Теперь нам не нужно думать о том, как полностью заместить все липиды, теперь нам достаточно небольшой фракции. Причем интересно, что не только в клетках, но и а, в модельных системах, в растворе, в каком-то там хлорбензоле. Когда мы смешиваем эти материалы, просто как органическая такая вот колба с органическим растворителем, и инициируем каким-нибудь азоинициатором эту реакцию, ну, во-первых, мы видим, что вот, смотрите, белые, белые квадратики — это итерировано, белые кружки — это не итерировано. Видите, насколько разница между ними проекислений? Один из первых вопросов, которые нам когда-то давно задавали. А откуда вы знаете, вы химически делаете дейтерированную, а может быть она же у вас не стопроцентной частоты, ну скажем 98, значит 2% неизвестно чего. А вдруг это антиоксидант какой-нибудь сидит в ней, и он гасит все вот эти вот инициаторы, и реакция просто не зажигается. И вот этим объясняется ваш защитный эффект. Для того, чтобы посмотреть так это или нет, мы взяли вот черные кружки, мы взяли линолевую кислоту недокерированную и добавили в нее большое количество антиоксиданта какого-то тролокс или я не помню чего и смотрите пока реакция прожигает свой путь через этот антиоксидант нет никакой, нет никакой цепной реакции то есть черные кружки в этом смысле не отличаются от квадратиков но как только этот антиоксидант заканчивается а мы продолжаем продолжаем, продолжаем манифицировать вот прогорел весь антиоксидант сразу хоп и пошло точно так же, как это. А вот с квадратиками, с белыми, этого никогда не случается, сколько бы мы ни качали. Значит, это не, не может объясняться присутствием какого-то там мистического следового антиоксиданта, а объясняется какими-то более интересными кинетическими вещами. А вот, что касается 20-процентного эффекта, опять-таки, когда мы смешиваем, скажем, линолевую, э, недоинтерированную с линолевой-доинтерированной, мы видим, что примерно вот на этой вот фракции, когда у нас вот это вот количество линолева, то есть вот здесь 80 линолевых, соответственно, 20% доинтерированного линолева, то начиная с 20%, 20 доинтерированной линолевой и выше, у нас цепная реакция, вот она, цепная реакция, это все по поглощению кислорода меряется, У нас цепная реакция просто останавливается, уходит вот на такой вот плато. То есть, вот этот вот эффект защиты небольшими количествами дегенерированного материала остановки цепной реакции, он как бы в нескольких системах утверждается. Но как это объяснить? Это, конечно, мы еще продолжаем ставить эксперименты и думаем над этим. Но вот здесь на этой картинке просто показано, что представьте себе, что дейтерированный липид, допустим, даже если на нем радикал образовался, Этому детерируемому липиду меньше хочется участвовать в цепных реакциях, в силу каких угодно причин. То есть вот он вот, даже если на нем этот радикал сидит, он менее способен от соседа отрывать водород и так далее, и так далее. Так вот, если мы теперь представим, что вы держите в руках пачку карандашей, что такую, как сказать, киповую правильное слово В связку в карандаши. вот если у них если их плотно вот так вот сжать то структура если сверху посмотреть структура получится примерно вот такая ну или какая-то в этом смысле представьте что у нас последний детерированный. чтобы попасть на это мы должны вот из этого окружения через этот вот один пройти то есть мы его выбиваем он окислился попали на этот и все застряло а теперь посчитаем что у нас получилось раз два три четыре пять шесть семь против одного так вот, при соотношении 7 недоиторированных и один доиторированных, на котором это все застряло, получается соотношение 7 к 1, но это и есть примерно 15%. То есть просто чисто так на пальцах, вот это вот то, что мы там видели, 15-20%, вот оно как-то очень грубо можно тут спорить о том, какая конкретно решетка у ближайших соседей, не суть важна, каким-то образом вот на эту небольшую фракцию Начиная с которой появляется защитное действие, можно вот таким простым умственным экспериментом до нее вот так вот додуматься, что ли. Так, здесь я вам покажу еще пару интересных вещей, связанных с механизмом, перед тем, как переходить уже к болезням, клеткам и так далее. Можно было бы вопрос вот так сформулировать. А не является ли вот этот 20% защитный эффект? Просто эффектом разбавления. Ну хорошо, дейтерированная реагирует хуже, признаем это. Недейтерированная реагирует лучше. Но вот когда мы изучаем 20%, не может ли такого быть, что когда мы их смешиваем один к одному, получая 50% раствор, не может ли такого быть, что мы просто доетерированы, которая менее реакционно способна. Мы разбавляем реакционно способный материал, который недойтерированная, и тем самым мы просто понижаем его концентрацию, и, соответственно, он менее склонен к окислению. Окисление идет менее эффективно просто потому, что у нас меньше недоитерированного материала в смеси. Не может ли такого быть? Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли и смешали. Мы взяли и смешали. Ага токсичную для дрожжей линолевую кислоту. Вот она, токсичная для, для дрожжей, да? Мы взяли и смешали ее э, в одном случае, один к одному, с дейтерированной линолевой и видим, что защитный эффект. Ну а вдруг он объясняется просто тем, что мы в два раза фактически разбавили э, токсичную недейтерированную. А вот смотрите, вот когда мы с алииновой смешиваем, которая с одной двойной связью, вот это вот которая не подвергается цепной э, реакции ликвидного ракисления, что у нее все, всего одна двойная связь, у нее нет глисалинового положения. А вот когда мы с ней смешиваем, смесь -то получается токсичная. Видите, вот здесь вот, вот, в этой смеси столько же токсичной линолевой, сколько и в этой. Но эта смесь, как смесь, токсична для дрожжей, а эта смесь нет. Значит, этот эффект, наблюдаемый, не объясняется тем, что мы разбавляем токсичный материал. Он объясняется какими-то реально интересными свойствами дейтерированных вещей и как они значит, участвуют в пропагации цепной реакции. Тут еще несколько есть наблюдений. Вот Интереснейшие вещи, получается, если всего один дейтерий поставить. Но это уже такие механистические, это я потом, если вам очень интересно, готов с удовольствием с вами это все обсудить. А сейчас я бы хотел начать переходить к бо моделям болезней. Но единственное, еще вам покажу, что более уместные а, в смысле а, биологического применения, а, более ненасыщенные жирные кислоты, это, конечно, вот EPA, арахидоновая, DHA, рыбий жир и так далее. И вот здесь вот показано, вот смотрите, ну, скажем, арахидоновая, токсичная для дрожжей. Добавляем 20% дейтериорной линолевой, а 80% высоко ненасыщенной и очень токсичной арахидоновой. Полностью восстанавливает жизнеспособность дрожжей. То есть это реально работает не просто в каких-то моделях, а реально на очень таких вот плохих, хорошо известно всем, как они легко участвуют в окислении там орхидоны и так далее. Мы реально можем эти все процессы останавливать. Ну вот, значит, у нас были эксперименты в колбах по инициации цепной реакции липидного перекисления, из которой мы интересные графики увидели. У нас были эксперименты на дрожжах, где ответ, в общем-то, да нет. Токсично для дрожжей, дохнут, не только. У нас были эксперименты с, вот, с краской с Бодиби, где можно сказать, что мы понимаем, что эффект как-то связан с липидным а, перокислением. А вот это вот еще одна интересная технология, называется Seahorse, это морской конек. Это такая фирма есть американская, которая а, меряет биоэнергетику прямо в клетках. То есть у них такие маленькие лунки, они туда на, наклеивают на дно клеток монослой, и опускается вниз такой электрод которые, в общем, не электрод даже, они там по изменению краски, которая меняется в зависимости от кислорода, они могут мерить, короче говоря, они могут мерить потребление этим крошечным количеством клеток кислорода практически в реальном времени, потому что они поднимают, это такая большая плашка там, на, на куче этих лунок, они ее поднимают, сразу роботом добавляют разные растворы в эти клетки, из-за малости объема мгновенно все смешивается, закрывают крышкой, в которой вот эти вот датчики стоят, и сразу могут мерить по изменившейся форме кривых потреблений кислорода, могут сделать выводы о том, как меняется митохондриальная биоэнергетика. И вдаваясь опять-таки в детали всего этого процесса, вот просто хочу вам показать, и вот, то есть вот это вот нормальное, OCR это oxygen consumption rate, вот это вот как бы в покое. FCC, различные ингибиторы, активаторы всех этих процессов. Вот мы видим, как это все меняется. Обратите внимание, что а, в клетках, которые сначала насосали из среды, их сутки держали, они насосали и в митохондриях себе понавставляли либо дейтерированных, либо недейтрированных липидов. Потом эти клетки были подвержены окислительному стрессу. И вот как у них меняется митохондриальная. А, вся биоэнергетика и видно насколько отличается вот, голубой и синий это э, недоитерированная э, линолевая кислота со стрессором и просто стрессор голубой и синий очень плохое значит у них перформанс в смысле биоэнергетики а когда все, все то же самое, но дейтерированный материал используется, ничуть не отличается от клетки, которая даже стрессу была не подвергнута. Вот настолько вот мощно дейтерированные липиды предотвращают все эффекты. А, но самый главный, так сказать, take-home message вот из этой вот картинки заключается в том, что мы теперь можем точно сказать, что у нас механизм действия наших э, вещей на клетку метахондриальный. Потому что ни в каких других случаях вот таких кривых бы не наблюдалось. Помимо изменения флюидности мембран, помимо сигнализации апоптоза, помимо порождения огромных количеств вот этих вот разных активных карбонилов, которые потом могут все упорзнуть в клетках, еще одна довольно неприятная особенность окисления липидов – это генерация большой группы веществ, которые называются изопроста. Изопростаны из арахидоновой кислоты, фитопростаны из линоленовой, нейропростаны из деревьев. Но это, в общем-то, одна и та же большая группа, которая, которая сигнализирует между клетками и так далее, а в окислительном стрессе инициирует массу разных ответов. Лучше бы их не было. Ничего хорошего они не делают. Смотрите, когда мы берем арахидоновую кислоту. Вон а, арахидоновую кислоту, смешанную а, с линолевой, которая хорошо окисляется. Вон сколько у нас изопростанов получается. А когда мы арахидоновую кислоту... Это такой на вскидку быстрый опыт э, в лаборатории, которая, в которой открыли, между прочим, изопростаны. То есть, лучше у них никто не сделает в Андервильте, в, в Теннессе. А когда мы смешиваем... Э, э, э, э, э, для линолевую с арахидона, смотрите, насколько меньше у нас изопара становится. Это просто такая, как такой маленький этюдик. Вот, перейдем теперь к клеточным, болезням, к клеточным моделям болезней. Ситуация с моделями весьма плачевная. Мыши не являются хорошей моделью практически ни для какого заболевания. Но если только может, речь идет об ампутации конечностей, я не знаю. Потому что они настолько метаболизм другой, настолько течение всех вещей другое. Это один момент. А второй момент, что вот сидит какое-нибудь гарвардское светило, которое всю жизнь изучало, скажем, болезнь Альцгеймера. Оно смотрит, как бы оставить несмываемый след в науке. Оно опубликовало это светило, с большой буквы оно, опубликовало массу статей в журналах «Клетка. Природа. Наука» и открыло что вот в этих во всех сложных нетворках, э, как разные белки, друг с другом разговаривают, что есть вот пара вот таких вот белков, о которых раньше меньше говорили, и светило говорит: о, вот это вот недосмотр, вот эти белки, наверное, чрезвычайно важную роль играют в идеологии Альцгеймера. Это светило делает тройной нокаут машины под, под каждый из этих белков. Публикуется активно в клетке природе науки, и в конце концов, потихонечку, людей зреет такое мнение. Это действительно это наверное хорошая модель у нас есть мышь у которой нет этого белка наверное это хорошая модель Альцгеймера, это надо отношения не имеет к модели Альцгеймера, но тем не менее, и все вот так вот тупо, да, надо посмотреть, как на этой модели, а она не имеет никакого отношения к болезни, тем более к человечеству. В общем, но клетки, с клетками ситуация другая. На людях мы не можем делать опытом, но на клетках людей мы можем делать опыты, убрать какие то там функции и все это вот. Есть такая вот подразновидность атаксия, такси Фридриха она называется, вот на которой мы на целом ряде моделей попробовали. В общем, чтобы немножко тут сократить время, все, что мы наблюдали на дрожжах, все это точно так же воспроизводится на этой клеточной модели Атакси Фридриха. Вот если вы посмотрите, опять-таки, на графиках выживаемых клеток для линолевого и линоленового кислот, и насколько различается драматически выживаемость клеток, которые были подкормлены деперированными, э, от тех, которые не были. Все это сравнивается с использованием антиоксидантов, вот адресон, например, в разных пермутациях, комбинациях и так далее. Э, сходные эксперименты на клеточных э, культурах проделаны были Многократно, здесь всего одна картинка, вот в случае болезни Альцгеймера, опять-таки, вот посмотрите на разницу, а вот интоксикация HNi, -E, вот как э, ведут себя, э, это по плотности клеток опять все меряется, вот нейронов, э, вот как ведут себя материалы, клетки, выращенные на витрированные или а вот как на недоитрированные, то же самое при интоксикации железа. Эм, такой вот есть белок альфа-синуклеин, который действительно играет чрезвычайно важную роль в болезни Альцгеймера. И здесь мы по пробою кальциевых каналов клеток, токсицированных альфа-синуклеином, обратили внимание, что вот если клеткам, которые либо на D, либо на H материалах выращены, если им давать олигомерный альфа который очень токсичен, то вот, это вот, вот эти вот все пики такие беспорядочные, они показывают, что кальций туда-сюда ходит и э, ничем его не сдержать. Это очень плохо, то что в клетке снаружи и внутри на три порядка разница в концентрации кальция, не больше. Вот. А если это на то вообще никаких пробоев нет до такой степени, что человек, который делал этот эксперимент, он настолько был не уверен, может они вдохли от деетерированных. Он проверил, не, сдох, не сдохли ли они, дав им он какой-то компаунд, который обеспечивает нормальный кальциевый пробой. И сразу это все вот так вот вспыхнуло, показывает, что клеткам очень хорошо, но просто у них совершенно нет никакого кальциевого пробоя. Если у них мембрана, э, мембраны из деетерированных липидов, а не из обычных. Ну, здесь показывается, что.. Э, Прямой тест на измерение а, в степени липидного перекисления в мембранах клеток, обработанных синуклеином. Как вы видите, а, в ней гораздо выше липидное перекисление. Это опять крашка погибный здесь использовалась, чем а, в детерированных наклон другой кривых. Вот. Это, это я вам показал небольшую поскрепку, так сказать, поверхность, небольшое количество данных из области а, моделей клеточных неврологических заболеваний, потому что у нас сейчас похоже, что мы раскопали унифицирующий такой фактор общий знаменатель огромного количества разных неврологических заболеваний. Почему это в конкретных очагах начинается, скажем, Альцгеймер там в нейронах к памяти имеющих отношения, Паркинсон там субстанция субстанции и так далее, но механик как Коль скоро это где-то началось, механизмы очень схожи. То есть, видимо, какое-то повреждение, как, может быть, оно тоже однотипно, просто в зависимости от того, в каких нейронах оно значит, произошло. Дальнейшие каскады все очень схожи и всегда похожи. Они начинаются, самый первый удар, самый мощный, приходится на мембраны, и ответ вот этот вот в виде цепной реакции, которая вот так вот пронизывает вот эти вот все полиненасыщенные мембраны, это похоже, что общий знаменатель в огромном числе самых разных заболеваний. Вот здесь вот показано, что те же самые эффекты мы можем наблюдать и на клетках сетчатки глаза. Во всех случаях, без исключения, используемых детерированных липидов, из которых масса, чего сделано в глазу, оно приводит вот к таким вот бенефитам. Это у нас не клетка, не cell culture, а organ culture. Есть такая подразновидность, когда вы не... Но на слой клеток кладете на какую-то питательную среду, а как бы такой кусок ткани, что ли, ну, кусок небольшой все равно, но там множественные клетки, и тоже можно всех этих, эм, все эти эффекты наблюдать, вот называется орган вот. колча. Но мы, конечно, дань моде, вернее, дань э, людям, которые инвестируют э, в биотех. Э, Здание этим людям мы, конечно, пробовали и на машиных болезнях. Как я уже говорил, я большой, здесь большой скептик. Считаю, что нет хороших моделей. Но есть разные степени паршивости. Вот мы попробовали на э, мышиной модели. Э, такой компаунд есть MPTP. Он впервые был открыт лет 30 назад, когда обнаружили, что некоторые наркоманы вдруг у них симптомы паркинционизма начинают проявляться, очень мощные, людей людям там по 22-23 по года, но рано для этого. И человек, человек который это открыл, в Science была статья в 81-82 году, который открыл, что наркотики синтетические содержат побочный продукт, который, собственно, и обладает вот этим вот свойством, MPTP, вызывать паркинционизм. Вот это может быть и хорошая мышиная модель, потому что здесь мы никакой генетики в мышах не меняем, а мы им просто даем токсичный компаунд и следим за нарастанием признаков. Вот эти мыши получали э, диеты, основанные на наших липидах или в качестве контроля на липидах недоэпилированных. Там какое-то время получали, потом по, них, по ним шарахнули этим компаундом, потом они продолжали получать диеты, потом э, посмотрели, что у них там внутри происходит. Вот. И вот что заметили, что если мыши э вот красным, кра красного цвета столбики — это те когорты мышей, которые были обработаны вот этим вот э отвратительным компаундом, который называется MPTP. Обратите внимание, что если мыши были на недоинтелированных липидах, насколько меньше у них дофамина осталось э в клетках э после инъекции с MPTP, чем у тех мышей, которые были обработаны детерированными липидами. То есть значительная разница существует, причем эти мыши на нашей диете были всего-навсего ну, не больше двух недель, то есть у них не очень значительное количество липидов заместилось на детерированную мембрану. Кстати, из-за того, что такая вот природа нашего вмешательства в липидную химию, нам очень легко отслеживать, что же, собственно говоря, в мембранах происходит. Потому что мы просто берем и делаем, делаем э, изотопную массоспектрометрию, спектрометрию, не фокусируясь на липидах или на чем-то еще. А мы просто выделяем мембраны из клеток в изотопной масы спектрометрии, смотрим, где сколько доетерия и насколько больше э, в случае где вот мы используем наш стеетерированный материал. И естественно, что прирост рост Объясняется только тем, что материалы, которые мы им давали, декорированы. Из этих параметров очень легко вычислить, сколько включилось и так далее. То есть Это такой легкий способ мониторинга, не надо никаких там хитростей, все как бы просто меряем по абсолютному приросту декория в разных, в разных мембранах. Вот. А вторая мышленная модель, которая тоже была э э достаточно э хорошо все это выглядела, это глазная. Вот При диабете есть одно такое побочное реакция или осложнение в диабете называется диабетная ретинопатия. Это связанное с окислением липидов такая вот штука. И если диабетики достаточно долго проживут, то 80% из них, ну условии, что они достаточно долго, значит, с этим делом живут, 80% из них ослепнут. Вот настолько вот это все в одну сторону только работает. Под это дело есть, как говорят специалисты, неплохая вот Акита мышиная модель, Акита Мамс она хорошо вот это вот течение, ход этой болезни отслеживает. Вот эти вот столбики здесь, они показывают, сколько умерло retinal Это такая подразновидность нейронов, специальных глазных в сетчатке, которые значит, очень важны. И при этой вот диабетной ретинопатии они отмирают. Вот, значит, это дикий тип, просто контрольная группа. Вот в мышах, которые были не, до, не на материале, посмотрите, насколько у них смертность этих нейронов, ключевых для развития болезни, насколько она выше, чем в мышах, которые были на, на нашем материале. Причем, опять-таки, мы давали эти компоненты в течение, но ну, не больше чем месяца этим мышам. И вот такая вот сильная разница. Здесь я должен еще отступление сделать небольшое и сказать вот о чем. Для, когда мы говорим о терапевтическом применении, здесь, конечно, есть один момент не очень для нас положительный. Поскольку липиды все время с пищей поступают людям с диетой, чтобы мы достигли даже наших 20% при мы должны в значительной степени передавливать что ли, то количество, превышать, которое поступает с диетой, и давать много наших. То есть вот если математику всю сделать здесь что получается, что мы нашего, нашего компонента должны людям давать примерно на уровне 10 граммов в день. То есть он, в принципе, под лекарство, под определение лекарства не вот очень попадает. Я не хочу ее называть биодобавкой, это что-то такое связанное с альтернативной медициной. Но это не просто какая-то маленькая таблеточка и все сразу поправится. Потому что нам реально нужно, чтобы во всех мембранах, всего организма вот этот вот незаменимый компонент становив, становился на нужное место, чтобы он был модифицирован дейтериумом, то есть это уже в себя включает то, что довольно значительное количество должно быть. Но вот в глазах, чем преимущество глазных подходов и почему значит, это гораздо более интересно даже, чем может быть, чем неврологические заболевания, Дело в том, что в глазах, в отличие от всех остальных органов, о которых только можно подумать, в глазах возможно добавлять все это дело просто с глазными каплями. Вот тут есть ряд нюансов, не так-то просто. Во-первых, нет моделей, совершенно. То есть у мыши глаз вот такого вот размера, у человека вот такого. Здесь все основано на диффузии. То есть, соответственно, что бы мы на мышах ни намерили, оно никак не будет экстраполироваться на ситуацию с глазами человека. Потом не очень-то охотно идут э, различные компоненты, проходят там через э, все вот эти вот раз, разные слои глаза. Нам-то нужно вообще сетчатки до, до, достичь, которые на самом с, сзади глаза находятся. Не очень-то они охотно. Но здесь у нас есть целый ряд э, планов. Во-первых, липиды вот такие вот, которые мы доставляем, это жирная кислота. У нее есть, значит, карбоксильная группа. К этой карбоксильной группе можно чего-нибудь подвесить то, во-первых, само по себе может иметь какое-то отношение к глазу, скажем, ретинол какой-нибудь, а во-вторых, его можно так подрегулировать, чтобы оно помогало через глаз Поэтому мы очень большую надежду возлагаем на специальную программу, где серии вот таких вот липидов, модифицированных, или снаряженных, обеспеченных какими-то вот такими набалдашниками, которые все равно будут гидролизоваться, что там эфирные связи, все равно все липиды сначала гидролизуются в водные кислоты, и потом уже вставляются в фосфолипиды, значит, в мембранах. То есть это все равно порвется. Она нам нужна только как для транспортировки, как так такой. Она может иметь какое-то отношение глаз, как типа ретинол или еще что-нибудь, еще что-нибудь. В общем, это здесь из-за вот этой возможности что нам вдруг нужно не по 10 грамм, а какие-то там глазные капли или линзы, может быть, контактные можно в этой коробочке вымачивать ночью. И, в общем, здесь именно у глазной вот этой вот темы, на мой взгляд, очень большой из-за вот этой вот небольших требований на доставляемое количество очень большой потенциал. Вот. А, еще одну для вашего убеждения, я так понимаю, что вы уже почти согласны, что вещь делинная. Но может быть еще чуть-чуть сомневаетесь. Вот сейчас я вам как killer argument такой приведу. Вот мы брали мышей и.. А сколько здесь написано. По-моему, это 90 дней. Ну, в общем, ну, или пару месяцев. Брали мышей и одни росли только на. То есть нам могут сказать, вот мы так до вставляем, а вдруг мы еще чуть, чуть поменяем нужное, чтобы оно там, не дай бог, ничего не испортилось. Там эти все-таки.. Если просто идет катаболизм липидов, то, в конце концов, фермент должен и через эту связь тоже пройти, а вдруг он замедлится, начнет что-нибудь накапливаться. Но мой аргумент здесь такой, что мы ведь у нас основной эффект наблюдаем за счет цепной реакции, и поэтому мы так, такой сильный эффект видим, что реакция цепная, а во всех остальных на эффект 3-5, ну, замедлится в три раза, но ну, все равно же он, в конце концов, фермент это все разгрызет. Но тем не менее, мы сделали вот такой эксперимент. Мы мышей выращивали, одну группу мышей только на Наших детелированных, а другую группу мышей на наших, на, на точно таких же, но не детулированных. И потом мы просто весь липидный профиль взяли и посмотрели, какие есть липиды, э, ну вот, в данном случае а но мы так сделали на большинство органов, вот такой вот эксперимент, во всех случаях было все одинаково. Вот смотрите, значит, через такое-то время выращивания животных на этой диете, вот то, что столбик, который из голубого и из зеленого. Вот голубое – это количество дейтерированного материала. То есть вот у нас, например, 18:2n6, вот это линолевая кислота, которую единственную мы давали из n6 в диете и единственную 18:3n3 давали. То есть вот эти две – это были те, которые мы давали. Остальные все сами настроились в организме, сами достроились, увеличились длина углеродов, двойные связи были введены. А, смотрите, вот например, арахидоновая кислота, омега-6, в ней примерно 40% дейтерировано было. Это больше, чем нам нужно для нашего терапевтического эффекта. Но что важно, что столбик арахидоновой кислоты, который приходит из когорды, в которой не было вообще дейтерированных, относительная величина этого столбика практически такая, как и этого, в пределах погрешности. Относительная величина вот этого столбика без, вне дейтерированной когорты такая же, как и этого. Относительная, вот теперь посмотрим, скажем, омега-6. Относительно величина одинаковая. Вот это вот одинаково. То есть мы введением в мышей либо рынок, либо не и поддерживанием их на этой диете несколько месяцев, не увидели абсолютно никакой разницы в липидных э, ну фингерпринтах, что ли, я не знаю, как их назвать. То есть ничего нигде мы не меняем, все нормально. То есть мы убиваем только вот эту вот гадкую реакцию липидного перекисления цепную. А все вещи, так сказать, ферментативные, все как были, так и есть. Никаких изменений. Вот э, мы вплотную, приблизили сейчас к стадии клинических испытаний, Нет. болезненный процесс подъема фондов для этого, мы масштабировали синтез э, материалов до э, мультикилограммовых количеств. Мы э, удовлетворили FDA, это такая жуткая совершенно фашистская организация в Америке, которую невозможно иметь дело, вот они нам тем не менее, упали жертвами нашего баяния и разрешили нам начинать клинические испытания на группе пациентов, я о людях говорю сейчас, которые больные от Акси Все у нас для этого, все вот эти десятки килограммов, маленькие такие желатиновые ампулки разлиты, все это нормально сделано, стоит и ждет, просто подъемы фондов. Это что касается, так сказать, для чего все это нужно, что мы, что мы из этого пытаемся сделать. Теперь я быстро телеграфным таким способом покажу вам на нескольких примерах, что речь, дело от них не ограничивается липидами. Потому что те же самые процессы могут идти и в других местах окисления активной формы кислорода. Например, вот лизин, <кхм> вот этот вот. он часто обгорает до карбонильного соединения, то есть вот этот углерод, вот здесь вот окисляется, активная форма кислорода. И получается вот такая вот штука, которая тоже делает липиды, э, белки липкими, потому что это фербонильная группа, она начинает реагировать с аминами и так далее. То есть, если мы здесь укрепим, мы можем ожидать какого-то тоже терапевтического положительного эффекта. А, то же самое можно сказать о альфа-атоме водорода в аминокислотах. Вот, академик Скулачев любит аудитории задать такой вопрос, а как вы думаете, от чего умирают киты? И отвечает он на него следующим образом, что оно, конечно, наука неизвестно точно и досконально, но похоже, что киты умирают от того, а живут они по 250 лет, что у них вот, вот такая вот штука есть в глазу, линза, как бы их, а линзы, они это клетки в раннем детстве вырастают, всех себя весь объем заполняют белком хрусталином, потом отмирают. То есть остается просто такая вот штука, как мозоль такая, что ли, прозрачная. Сделан из белка И В этом белке кристаллине mm -hmm. очень много аспарагинов, которые имеют тенденцию вот из-за mm -hmm. разных интермедиатов циклических, у них начинается здесь торцемизация вот, идти вот, по этому альфу положению. То есть у них CH-связь, представьте себе, что здесь был удар, mm -hmm. у них CH-связь здесь рвется, mm -hmm. а потом она назад тут же приходит, но уже интермедиат, образовавшийся так, так, таков, что она может уже с любой стороны подойти. И получается, оптически активно, и оптический когда изомер. И когда этот рацемат, когда его количество нарастает, теряется прозрачность белка, и киты просто вот от слепоты не могут найти, где стада креветок плавают. Ну, конечно, академик Скулачев после этого говорит, что давать бы китам бёдра этот самый трифилилопосфонивый вот антиоксидант. А мы говорим, а если бы попробовать этой гетерию поставить? Так ведь тоже будет хорошо. Вот. И последнее, чисто в хронологическом э -э, значит, Когда э -э, несколько лет назад все эти идеи э -э, значит, э -э, еще так сформулированы не были, казалось, что если такой подход и может работать, в биологических системах ставить критерии, где нужно, чтобы какие-то процессы даунрегулировать, то, наверное, можно взять хорошо известный процесс окисления этилового спирта в уксную кислоту через уксный альдегид, который алкоголь-дегидрогеназа осуществляет в первую стадию которая. и пришло в голову посмотреть нет ли литературы на эту тему, и буквально в трех нажиманиях клавиши выскочило сразу несколько статей, где люди показали, что вот если взять вместо этанола вот такой дейтероэтанол то крысы и мыши, которые на, значит, на так, напоить их, если я этим делом, то они в три раза дольше пьяны по времени. Что, в принципе, конечно, как многие люди отмечали до этого, это уже и само по себе, может быть, превосходнейшим коммерческим продуктом, может, и никаких липидов не нужно, а что-то огород заводить. Но, в общем, вот эта вот находка вот этой вот статьи в свое время послужила толчком к тому, чтобы все это начать пробовать, потому что это как... Of в было. То есть как бы раз так оно работает, то может быть вполне оно может и в других местах работать, и действительно вроде пока подтверждается. Ну, лаборатория Шмана здесь на самом верху с большим отрывом не случайно. Это отражает реальный вклад и как бы, соотношение с другими участниками. Этот список не то что короткий, он примерно пятая часть от того, с кем приходится иметь дело потому что у нас компания сама не обладает э, лабораторными площадями. И, э, ну, в общем, вирусный такой образ жизни ведет паразитирующее, паразитирует на отзывчивых людях. В основном все, конечно, это дело развивается с коммерческой целью, но тем не менее там несколько публикаций удалось опубликовать, вот некоторые из них здесь показаны. И э, большое вам спасибо за внимание.